Хочешь выиграть деньжат в конкурсе, который теперь будет проводиться на канале каждую неделю? Если да, то перейди по ссылочке в описании и узнай там все условия. Привет, друзья! Вы на канале Изимани. И сегодня у нас снова пойдет речь о заработке в интернете без каких-либо вложений. Это будет уже площадочка не новая, но я в очередной раз вам ее покажу. И вы получите подтверждение, что там зарабатывать можно и зарабатывать можно довольно неплохо. Конечно же, не там какие-то миллионы или сотни тысяч, но в принципе, главное, что без вложений зарабатывать можно, денежка выводится и все отлично. Сегодня да, у нас очередное видео о проекте Лайк срок. Если вкратце сказать, что здесь можно делать и как здесь зарабатывать. Смотрите, здесь есть заработок на различных социальных сетях. Вконтакте, Инстаграм, Телеграм, Фейсбук, Твиттер, Одноклассники, Ютуб – Pinterest, Skype, веб-сайты, Google плюс В общем, здесь можно просто заходить, ставить лайки, подписываться на каналы, на добавляться в друзья, вступать в группы и за все это получать деньги. Деньги здесь платятся в евро. Ну, вот здесь вот на на сайте в моем кабинете вы можете наблюдать что у меня сейчас 21 евро 52 цента на самом деле эта площадка довольно крупная здесь еще есть такие штуки как постинг Plus. Это штука с помощью которой можно рекламироваться и постить там что-то в фейсбуке что-то в этом роде на самом деле я особо в эту тему не углублялся и также есть лендинг джаз это сервис по созданию лендингов я тоже в это не углублялся но в общем это все вот одна крупная компания, также есть здесь такая штука как доли этой компании, то есть вы можете купить доли этой компании и получать там свои какие-то проценты они естественно довольно небольшие ну в общем как вы можете купить как бы акции, если вам будет интересно, то я об этом расскажу у меня там тоже каких-то пару акций этих есть и каждый день там какие-то центы капают, в общем но ну, нам самое интересное это заработок без вложений я конечно же советую под эту тему иметь определенные так сказать левые но ну, отдельно созданные аккаунты дабы там не подвергать опасности свои какие-то основные аккаунты. То есть, создайте себе аккаунты во всех этих соцсетях и по ним работайте. И, собственно, вы и их будете раскручивать. да, То есть, у вас будут левые аккаунты. Допустим, когда вы добавляете людей каких-то в друзья, то тем самым вы как бы аккаунт раскручиваете, который может приносить вам деньги. То есть, главное здесь думать головой и зарабатывать, конечно же, можно. Также вы можете зарабатывать на рефералах. Для этого, естественно, нужно свою ссылочку реферальную как-то распространять, объяснять людям, что это за проект и как здесь зарабатывать. Если не хотите сами объяснять, можете давать им мои видеоролики, то есть перезаливайте мой видеоролик по этому проекту на свой канал и там ссылочку располагайте свою. Ну, В общем, таким образом набирайте рефералов, тогда вообще будете клево зарабатывать. Вот как-то так, друзья, у меня есть еще видеоролики о этом проекте. Он очень крупный, я вам очень советую в нем зарегистрироваться и начать зарабатывать. Тем более здесь для заработка есть вот, как видите, различные, ну, уже как бы отдельные программки, да, с помощью которых можно зарабатывать. Ну, в общем, все тут довольно круто. Ну, а сейчас давайте попробуем вывести денежки отсюда. Ну, хотя что тут пробовать, это, это крупная площадка, а не какая-то шарашкина-контора. И здесь, естественно, все выводится довольно Довольно хорошо. Какую платежную систему? Видите, здесь Paypal, Advance and Clash, Ну но я на Paypal выведу. Так, здесь мы вводим, давайте вот 21 евро и как видите мы отправим вам на кошелек 1680 да здесь крупная комиссия которая составляет 20 процентов это конечно прискорбно но это вот такие условия в этом проекте ну на самом деле не нужно обращать внимание на эту комиссию потому что ну в других проектах допустим там нет комиссии но там платят вообще копейки понимаете ну то есть лучше получать больше в евро и платить комиссию чем иметь какую-то якобы ну, чем иметь скрытую комиссию и в общем зарабатывать намного меньше так, ладно, здесь мы все ввели и нажимаем здесь вывести средства Готово. Ваш запрос на вывод средств поставлен в обработку. Обычно обработка запроса занимает до 5 рабочих дней. Но, насколько я знаю, на самом деле это происходит гораздо быстрее. В общем, я, конечно же, сейчас поставлю видео на паузу, а вы прям через секунду узнаете, получил я деньги или нет. Оставайтесь. Итак, друзья, для вас одна секундочка прошла, а у меня прошло, наверное, часа три, и вот мне, как видите, вот такая вот штука выскочила, что выплата произведена, 16.80 было выплачено, в общем, то да сё, плюс еще письмо пришло на почту о том, что моя выплата обработана, в общем, как видите, денежки уже вроде бы как должны быть на моем кошельке. Давайте сейчас зайдем. ну и, собственно, посмотрим так вот я в своем кошелечке так что мы здесь заходим в историю открываем и видим вот деньги пришли моя групп выплата в общем есть а ссылочка на площадочку лайк срок в описании к этому видео переходите обязательно регистрируйтесь очень классная тема тут масса методов чтобы зарабатывать я здесь уже зарегистрирован давно, но вот активно начал здесь зарабатывать только последние несколько месяцев. Ну, в общем, довольно клевая тема. Миллионы, конечно, не заработаете, но будете примерно, допустим, как я я в разных местах, там где вот именно взять без вложений, у меня из разных проектов капает там по 10, 20, 30 долларов из разных, и то есть если так прикинуть, то за месяц там ну 100 долларов точно, наверное, капает с различных проектов где не нужно никаких вложений это конечно не бешеные какие-то деньги но это дополнительный заработок который практически от тебя ничего не требует и это довольно круто в общем друзья ссылочка в описании также зайдите прямо на канале во вкладочку вот здесь плейлисты и там будет для вот этого проекта именно для лайк срок отдельный плейлист и там будут все видеоролики по этой площадке в общем можете все посмотреть и узнать все у этой площадки, что я не снимал и что показывал. Также не забывайте участвовать в конкурсе, который проходит теперь каждую неделю. Все условия можете узнать тоже по ссылочке в описании. В общем, друзья, на этом все. Зарабатывайте легко, ставьте лайк этому видео, не забудьте. Всем удачи и пока!